мы наверняка найдем тут что-нибудь стоящее для британского музея в Лондоне.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 Мы думали, что гробницу построили в четвертом веке. Я был в ловушке».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 Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью, да